Я рад приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре, в котором мы рассмотрим базовую как бы, часть диагностики и устранения неполадок в Ястар серии С. Вопросы диагностики и устранения неполадок – это тема одного дня как бы, курса по Ястар, поэтому все вопросы мы охватить сегодня не успеем. Мы посмотрим лишь основы, как можно. Произвести диагностику, какие инструменты использовать, как это можно реализовать, дальше отправить заявку в Helpdesk, вот, и дальше по цепочке, как можно поработать с диагностикой. Итак, в ходе сегодняшнего вебинара мы рассмотрим вопросы, которые часто возникают по неполадкам, как подключиться к АТС с помощью ПАТИ, организовать журнал системной воды. От создать сетевой дамп и создать, собрать информацию для создания запроса в системе Helpdesk в компании Pimatico. Итак, давайте перейдем к теме. Большая часть вопросов, как бы 70, около 70% в АТС в шлюзах компании Ястар состоит в следующем. Это работа протокола SIP под системы VOIP. Более 70% вопросов – это вопросы регистрации сеть телефонов ли, или линий, обработка входящих или исходящих вызовов, а также вопросы по работе голоса и обрыв вызовов. Диагностику и способы устранения данных инцидентов, данных вопросов, мы сегодня посмотрим, как это можно определить, как можно какими инструментами можно продиагностировать. Далее, менее ну, или около 30% вопросов занимают вопросы по интеграции с другими системами, вопросы по работе аналоговых, цифровых, либо других линий связи, вопросы обновления ПО, по оборудования и запросы на разработку функций. По вот этим вопросам Значит, мы сегодня с 4 по 7 рассматривать не будем, вот Далее у нас товарищ делает еще один вебинар. Он рассмотрит эти вопросы, которые в холдеске у нас появляются. И как бы обсудит, как с этими вопросами бороться, решать рекомендации по обновлению и так далее. Сегодня мы рассмотрим вопросы по ВИП, в частности по протоколу СИП оборудования ЯСтар. Итак решить вопросы в системе ВАИП, СИП, мы используем инструменты. Инструмент номер один – это программа PATI. PATI помогает нам подключиться к АТС по протоколу SSH и запустить как бы, трассировку ядра АТС на основе Астериск, запустить трассировку протокола SIP и мы сейчас посмотрим, как это можно сделать. Итак... Далее я перейду к я слайды, демонстрацию слайдов пока выключу. И также я выключу изображение, поскольку здесь нам необходимо будет иметь именно текстовую информацию со, со программы Patti, либо со слайдов. Вот я отключаю свое изображение перехожу к демонстрации экрана. Так, давайте я попробую сделать демонстрацию рабочего стола. Значит, демонстрацию, окей. так, Приложение, доступ, выберите, что можно показать, отлично. Итак, использование программы Pati для работы с IP от S, Ястар серии S. Сама программа Pati она стандартная. Для Windows систем, для подключения по SSH. Как бы наиболее распространенная. Вот. Найти ее можно с помощью поисковика. Здесь, допустим, в Google мы вводим пати. Далее у нас выходит первый слайд «Скачать пати». Мы скачиваем пати по первой же ссылке. Переходим на «Download пати». Находим «Pati.exe». Смотрим, как для своей системы, правильно, для разрядности своей системы, и ее скачиваем. Патти у нас загрузилась. Далее мы можем ее открыть и уже в АТС формировать подключение. Так, далее мы должны перейти в IP АТС. Я стар серии S, собственно, залогинится в систему. Так. Так, сейчас я перейду в вебинар. Так, сейчас демонстрация экрана нормально идет? Слышно, видно нормально демонстрация экрана? Все. Поставьте плюс, если нормально. Так, отлично. Все, Юрий, Денис, спасибо. Перехожу обратно в АТС. Вот у нас консоль, веб-консоль для доступа в АТС здесь на экране. Вот. Ну, в первую очередь по диагностике Ястар можно посмотреть вот здесь вот в оповещениях идет восклицательный знак. Можно посмотреть оповещение, которое у нас в АТС регистрируется. Когда мы посмотрим, у нас та страница очищается и знак пропадает. Это окно становится пустым. Вот эти сообщения относятся к системному журналу. Мы рассмотрим его чуть позже. Так, давайте сейчас перейдем к пате. Заходим в настройки АТС, заходим в настройки безопасности, сетевые службы. Далее нам необходимо включить протоколы SSH на АТС, для того, чтобы к, нему подключиться, к ней подключиться с помощью пати. Сейчас он здесь включен, мы его можем выключить, включить заново. Вот и у нас АТС предлагает нам... Использовать вот такой пароль по умолчанию. Мы можем его заново сгенерировать. Нажать кнопку «Создать». У нас генерируется следующий пароль. Вот таким образом мы можем менять пароль на АТС. Это будет временный пароль, который мы можем поменять. Точнее, даже он будет не временный, он будет постоянный. Мы его можем вот так скопировать. Уже использовать для подключения к нашей АТС. Нажимаем «Ок» и все. У нас доступ к ATS открыт по данному паролю. Далее мы выбираем в компьютере программу Notepad, допустим. Пусть будет обычный Notepad. Сохраняем здесь пароль на SSH ATS для того, чтобы его скопировать без всяких дополнительных символов. С помощью Ctrl-C копируем его. Далее переходим в программу Пати. Вводим IP-адрес АТС. Это у нас 92, 68, 250, 226. Порт для ССАж 80, 22. Вводим IP-адрес 92, 168, 250, 226. Вводим порт 8022. 22. Нажимаем open и все. Здесь для логина нам необходимо необходим использовать support. support. И для пароля мы вставляем с помощью правой клавиши мыши в сам пати этот пароль, который у нас был скопирован в блокнот. Все вставили. Все отдается у нас по этому паролю. По генерированному нас запусти. Далее, если мы хотим поменять пароль, мы набираем pass.svd команду. Уходим старый пароль, тоже правая копируем и вводим новый пароль. Все, ввели пароль, пароль был изменен. Мы подключились к АТС с помощью протокола СССР. Далее, для того, чтобы производить диагностику в АТС, нам необходимо набрать астериск минус ВВР. Чем больше В, тем выше уровень подробностей для логирования. SSH для астериск вот. ну, можно еще больше набрать но как правило там не более 5 в у нас вербос вербос это подробность логирования у нас запускается в консоль все мы попали в консоль астериск вот. далее мы видим здесь Трассировку, которая проходит через IP-ядро на ATS ястар, Это Asterisk версии 13 с драйвером канала -SIP. Вот Теперь, если мы наберем PgSIP SetLoggerOn, у нас включается трассировка SIP. И вот здесь по данной трассировке Asterisk и протокола SIP можно видеть поток пакетов. Поток событий, которые происходят в нашей АТС. Вот. Для того, чтобы произвести диагностику какой-то проблемы, нам необходимо отловить последовательность SIP-пакетов в этой консоли. Вот. Ну, давайте сейчас попробуем зарегистрировать телефон на нашей АТС. У меня сейчас зарегистрирован телефон 1019. Мы его снимаем с регистрации с данной АТС и далее регистрируем. У нас еще производится происходит трассировка пакетов с других телефонов. Это пакеты Options. Они нам немного мешают. Соответственно, в реальном режиме, когда на АТС поступает или совершается много вызовов, то данный метод необходимо отфильтровать по ip адресу вот далее в слайдах будет показано как это в консоли отфильтровать сейчас мы сосредоточимся на трассировке процесса регистрации вот когда мы регистрируем на атс ip телефон у нас телефон отправляет на атс регистр вот мы отправили пакет регистрации. Останавливаем трассировку с помощью Ctrl-C. Вот и видим, что у нас на АТС поступил регистр. Так, потом мы должны... Этот регистр найти здесь, в консоли SSH. Вот, найти его немного проблематично, потому что большой поток событий. Вот, ну давайте еще раз попробуем. Так, это нам не нужно. Это закрываем. Снимаем с регистрации. Анричи был у нас, пишет, подключаем заново 1019 номер. Все. У нас произошла регистрация. И на эту регистрацию. Так, вот она регистрация. с адреса 254 132. Так. Это не та регистрация. У нас должна быть регистрация по номеру 10. 19. Вот. Также регистрацию по этому номеру. Если у нас невозможно определить, здесь очень трудно найти, мы можем выполнить трассировку с помощью tcp DAM. минус В порт пятьдесят шестьдесят. Так, минус В порт минус пятьдесят шестьдесят. И у нас пошла трассировка. Так, и здесь также можно сделать. Фильтрацию по хосту. Для фильтрации по хосту у нас должен быть здесь известен IP-адрес нашего компьютера, с которого, точнее IP-телефона, с которого мы производим регистрацию. Мы его узнаем с помощью IP-конфиг. Адрес нашего компьютера в этой сети 172 16 30 244. Так, сейчас попробуем найти по этому адресу. Там минус В порт пятьдесят шестьдесят хост вот этот так стоп стоп стоп сто семьдесят два шестнадцать тридцать двести сорок четыре Так, надо скопировать его. И у нас В. 50, 60, хост. Так, надеюсь, сейчас он нормально скопируется. Придется его вручную внести. 172, 16, 30, 244. 172, 16, двести сорок и пишет синтезировку вот так у нас здесь нужно отфильтровать по порту пятьдесят шестьдесят и по хосту так здесь вот в слайдах показано Пихаста, тицепидант минус В и Пихаста, да. Попробую без Порта. Хост двести сорок четыре. Ага. Так, у нас пошли пакеты. На все порты на данный хост. Я тут подключен по SSH, поэтому это все SSH вот пакеты идут. Нам они не нужны, мы должны отфильтровать по порту. 50, 60. Так, все равно пишут. Поэтому мы должны поставить end. Все, теперь у нас пошел фильтр правильно. Вот. когда мы регистрируем наш телефон, сейчас мы должны все-таки поймать этот пакет с этого компьютера. Так, пакет почему-то не идет. Странно. Возможно, у меня телефон регистрируется по внешнему адресу. 50-60, сейчас еще одну попытку делаю. Так, ну все, здесь я вижу... Okay. так наtify а все поймал регистр вот он у нас а, идет регистр от номера 1019 тусип 1019 сейчас мы найдем первый регистр так фсд нам не нужен вот у нас первый регистр, который пошел от данного телефона с адресом 172 16 30 244 на АТС. Вот он регистр. На этот регистр АТС отвечает он авторизит. Далее телефон отправляет второй раз регистр уже с авторизованной подписью, потому что АТС отвечает он авторизит с цифровой подписью. да? Вот, и телефон берет эту цифровую подпись от АТС и отправляет второй регистр уже с цифровой подписью. Далее АТС отвечает ⁇ Окей ⁇ и, соответственно, регистрирует на себе этот номер телефона. Вот, данный IP-адрес телефона 172 16 244. Вот, но почему-то он здесь не хочет идти. По вот этому адресу хоста. Так, все. Пошел. Наверное, неправильно предыдущим IP-адрес внес, поэтому неправильно и отображалось. Сейчас мы посмотрим. Какие, какой у нас сейчас будет регистр? Ну, все, в принципе, у нас заработало. У нас все показало. Вот. Сейчас я выполнил фильтрацию именно по этому. Адрес IP телефона. Телефон на моем ноутбуке. Да, порт 5050, порт 5060. Я немного ошибся. Там мне подсказывают. Вот, отлично. Так, сейчас мы фильтрацию сделали. И давайте посмотрим. Сейчас сняли с регистрации этот телефон с этого адреса. И еще раз пробуем регистрировать. И все. У нас пошла чистая трассировка SIP только по этому IP-адресу. Телефон отправил регистр. Далее АТС отвечает на авторизацию. Второй регистр с авторизацией. И SIP-200. Окей. Значит, у нас есть SIP-трассировка. И в SIP-трассировке есть как бы такой диалог телефона. Отправляет на сервер, то есть на АТС запрос, регистр, и АТС отвечает ответ. Вначале был ответ, он авторайзет, это ответ ошибки. Потом, ну это правильная ошибка, это не ошибка авторизации, это как бы она считается ошибкой, 401 он авторайзет, 4 класс ошибок. Вот, но эта ошибка должна быть здесь, поскольку АТС, запрашивает у телефона еще авторизацию. Телефон отправляет второй регистр с авторизацией, и, соответственно, АТС после этого второго регистра отвечает 200 OK, То есть регистрация состоялась. Это у нас агностика с помощью TCP-DAMP. Вот тот же самый, ту же самую трассировку по этому же IP-адресу можно произвести с помощью астериска. С помощью консоли астериска. Так, это нам не нужно. И это э, будет показано. Сейчас это найду. Спидам, Asterisk, сет. Так. По g сет логер, хост. И опять же, этот IP-адрес. То есть сейчас то же самое. Процедуру мы посмотрим Астериск на АТС без TCP дампа. То есть это был TCP трассировка с помощью просто консоли самого Linux. А это будет трассировка с помощью консоли Астериск. Так, 44 й адрес. Я копирую, хост тоже копирую. Пускай Запускаю. И здесь pg он. logger on. Я отключаю трассировку, которую включал до этого общую так, сет Я отключаю трассировку. И включаю сет логер он на вот этот хост. Все. Теперь у меня так, идет какое-то сообщение на хост-найм. Необходим хост-найм, что ли. Так, DCC-длогер, он хост вот этот. Так, наверное, все-таки нужно использовать вот так. Так, здесь ругается, поэтому здесь либо нужно использовать имя Харста. Так, сейчас я посмотрю на тест. На тест не пускает Всеприятпорт Хост. Так, сейчас я посмотрю. Хост, а дальше? Так, так, так, Все. Там я не должен был он нажимать. Я немного сбился. Вот. Под c сет, логер, хост. Вот она команда. Под GSIP, сет, логер, хост. И указать адрес хоста. Все. И у нас пошла трассировка от данного хоста на АТС. Так, сейчас мы снимаем телефон с регистрации. Регистрируем по какому-то другому ваш софтфон. И заново регистрируем наш софтфон на АТС по номеру 1019. Все, и ту же самую трассировку, которую мы увидели в TCP-дампе, мы сейчас видим с помощью консоли отладки на АТС в системе Астерис. вот Останавливаем трассировку и здесь видим. У нас АТС регистрируется, телефон регистрируется на АТС вот такого-то номера, вот такого-то адреса. АТС отвечает, он авторайзет. Далее идет второй регистр с авторизацией. И мы здесь уже видим то, что мы не видели в TCP-дамбе. Что у нас астериск на АТС сделал, создал контакт да, для номера 1019. 1019. Вот, и все. АТС Телеф... у нас зарегистрировала этот телефон и ответила 200 окей. Значит, что у нас не будет видно в TCP-дампе? В TCP-дампе у нас не будет видна трассировка самого Астериска и причины, почему у нас Астериск не регистрирует телефон. Там будет виден только ответ постоянный, что, допустим, нет авторизации, либо... Сип-ответ, который АТС будет отвечать на софтфон. Здесь вот вместо 200 окей, okay, если неправильный пароль, здесь будет постоянно писать, он авторазит, он авторазит, он авторазит. И в конце концов у нас АТС этот телефон заблокирует и поместит в банк. Вот точно так же вместо IP-телефона можно ввести IP-адрес или доменное имя провайдера и проверить регистрацию АТС на провайдере. Если регистрационное имя верно, тогда у нас АТС зарегистрируется. Если неверно, тогда вернет какую-то ошибку. Вот. То же самое. Это мы рассмотрели как бы вопрос регистрации неверной регистрации или верной регистрации IP телефона на самой АТС. Мы сейчас можем здесь изменить пароль. И увидим постоянно вот эти вот ошибки. Да, Извините аккаунт. Сейчас введем какую-то единицу в пароле. У нас пароль тут паспорт 1. Зададим паспорт 11. Вот. А еще раз введем трассировку SIP. И попробуем зарегистрировать. У нас возникнет ошибка. Сохраняем. И все. У нас... АТС постоянно он отвечает, она авторизует. Соответственно, у нас АТС не авторизует данный э, телефон. Сколько бы мы ни старались, вот этот софтфон отправил. Так, сохраняем. Ну да, отправляет постоянно регистрацию. И при неправильной попытке регистрации софтфон э, не принимает наш штат-пароль. Пишет, что выводит окно о том, что неверный пароль, и введите правильный пароль. да, Тут необходимо ввести правильно. Соответственно, IP-телефон eolink будет отправлять регистрацию с несколькими попытками. И здесь будет идти постоянно анафторайзер. В этом будет проявляться ошибка регистрации IP-телефона на АТС. И, соответственно, АТС поместит данный телефон в банк. Вот, это у нас был вопрос регистрации. Все, сохраняем правильный пароль. И у нас регистрация пошла верно. Вот, далее, если мы хотим диагностировать а, вызов, неверный вызов, с помощью АТС через какой-то транк. Вот у меня сейчас к АТС подключен транк, шлюз, а, GSM, мобильный шлюз. вот И, соответственно, через этот мобильный шлюз мы попробуем вызов. По uh, TCP-дампу я пока показывать не буду. По TCP-дампу мы уже посмотрели основу, как можно диагностировать. Вот. Но дальше мы будем через вот эту систему, через консультацию риска смотреть прохождение вызовов. Вот здесь у меня показан, показана трассировка на данный IP-адрес. Так, Но у меня еще должна быть трассировка на IP-адрес моего шлюза. IP-адрес моего шлюза 192, 68, 250, 74. Вот сейчас мы попробуем совершить верный вызов. И увидим трансировку данного вызова. Я это оставляю. Пока выполняю вызов. Нет, этот вызов уже был. Я оттену вызов. Вот, у меня АТС, у нас АТС пишет о том, что попытка вызова выполняется. И в принципе телефон звонит. Мы на него отвечаем и кладем трубку. Все. Вызов совершился. Дальше мы можем остановить трассировку для того, чтобы проанализировать то, что у нас сохранилось в данной трассировке. Вот. И здесь мы видим, что у нас с телефона на АТС отправляется Invite. АТС отвечает опять же на Invite, она вторая. Это ошибка 401. Это ошибка авторизации. Ошибку от АК. Так, так, так, Телефон. Телефон отправляет инвайт. АТС отвечает на авторайзет. Далее телефон отвечает АК. И отправляет повторный инвайт уже с авторизацией. После этого... Астерис запускает свою внутреннюю логику на АТС. Эта логика АТС ЕСТА. Здесь нам эта логика особенно не нужна. Если все нормально, то мы должны в этой логике просто найти команду Диал. Вот она команда -то команда отправляется отправляет тренд. У нас, вот он есть, тренд настроен. Это если трант провайдера, то есть это... Канал СИП, через который осуществляется исходящий вызов из АТС наружу. Вот на команда дел После этой команды делал нам эта трассировка тоже не нужна. И мы видим, что АТС отправляет на шлюз. Но мы сейчас этого не видим. Мы видим только ответ от АТС на сам телефон вот этот. А почему? А потому что у нас здесь в трассировке показан только хост который связан с телефоном, только IP-адрес телефона. Так, здесь мы можем ввести ОРХОСТ 192, 168, 250, 250, 170, нет, не 100, а просто 74. Так, и у нас OR не принимает. Здесь у нас не принимает. Возможно, здесь можно поставить скопки. Тогда у нас, ну, суть команд... Опа. Так. По-моему, у нас эта штука, она не будет работать на оба IP-адреса. Только по одному IP-адресу у нас PgSIP будет работать для определенного хоста. Трассировка PgSIP будет работать. На SIP трассировка канала PgSIP на отель. Мы можем просто ввести другой хост. 192, 168, 250. и посмотреть трассировку именно на этом шлюзе у нас шлюз 192 168 274 так тут я вроде все правильно вел и все пробуем вызывать и у нас трассировка нормально отображается сейчас у меня телефон зазвонит все у меня телефон звонит по... телефон Сработал, то есть трассировка сработала. Так, теперь мы в консоли Астериск на АТС видим как бы другое плечо. Да? Мы отфильтровали по другому плечу. Видим, что у нас идет инвалид. Давайте я, наверное, еще раз сделаю, чтобы это все правильно поймать. Так, это нам не нужно. Все, трассировка пошла. Останавливаем. Сейчас позвонит. Останавливаем, завершаем. Все. Останавливаем консоль. И здесь вот много очень как бы у нас. Поэтому здесь вот, -вот команды нажимал, Enter нажимал, Enter пропускал эти устройки, чтобы поймать трассировку. Здесь я уже не вижу трассировку от телефона на АТС. Я уже вижу трассировку от АТС на шлюз, то есть другое плечо вызова. Вижу команду дел, и вижу, что на шлюз пошел инвайт. Дальше шлюз отвечает на авторайзер. Ак. Вот И дальше у нас идет трайинг, рингинг и 200 окей. Okay. 200 окей – это состоялся вызов. Вот, 183 сейшн прогресс. Вот, для того, чтобы а, понять, что это за пакеты и что каждый пакет означает, необходимо знать протокол SIP. Это все работает по протоколу SIP. Протокол SIP это тема отдельного занятия. Это занятие может занимать более а, времени рамок вебинара. Вот. Возможно, в дальнейшем сделаем еще один вебинар по протоколу SIP, но сейчас мы это кратко рассмотрим, мы не будем вдаваться в сам протокол. Мы видим только отправку инвайта от АТС на провайдер, в частности, на наш шлюз. Видим вот один, а на И дальше видим ответ «Окей». «Трайн» тоже видим, «Статус рингинг». И ответ «Ок». Если ответ «Ок», значит вызов у нас совершается нормально. Давайте воспроизведем теперь ошибку. Позвоним на неправильный номер. Так, я уже это делал. У меня здесь вызов на сохраненный неправильный номер. Вызываем. Так, у нас пишет здесь номер «Не найден». Следовательно, АТС у нас на этот шлюз вызов не отправляет, поскольку не сконфигурирован исходящий маршрут, но она АТС отправляет нам пассировку. И отправляет ответ-вызов, ответ этого инвайта к телефону. И мы это сейчас должны увидеть. Надеюсь, что мы это увидим. Так, отлично. Все, трассировка прошла. Здесь мы видим, что телефон отправляет инвайт на АТС. Остановим эту трассировку. Телефон отправляет инвайт на АТС. АТС отвечает на вторая. Телефон отправляет второй инвайт на АТС. У нас АТС отвечает 404 not found. То есть на вот этот второй инвайт. Отвечает ошибку 404 not found. То есть это означает, что у нас АТС не принимает, не обрабатывает данный исходящий вызов с телефона. Это, значит, а, далее телефон отправляет в ответ акт. То есть acknowledgment. Подтверждение того, что АТС не приняла этот инвайт. Вот она, эта ошибка. Это говорит о том, что у нас на ТЭС не сконфигурирован исходящий маршрут. Так. Надеюсь, меня слышно. Надеюсь, я не пропал. Давайте зайдем на ТЭС. Создадим этот исходящий маршрут. Вот он. Исходящий. ТГ 400 МТС. У нас есть маршрут с восьмеркой. Я набирал далее с семеркой. У меня этот вызов не ушел, потому что не обработался ни одним из маршрутов. Чтобы этот вызов уходил, необходимо добавить плюс семерку еще. Тогда у нас СТС будет отрабатывать не на плюсе. Плюс Сохраняем. Так, далее, астериск минус OVR, логин кенейбл на данный хост, включаем трассировку и пробуем вызвать через плюс 7. Все. Далее у нас вызов пошел и вызов отправился на номер. Так, завершить. У нас вызов отработал нормально. Мы это зарегистрировали. Так, вопрос регуляции и вопрос исходящего вызова да, с трассировкой мы как бы через СССР рассмотрели. Вот, если возникают какие-то сложные вопросы, которые невозможно решить, то эту трассировку можно скопировать вот так, Copy all to clipboard. Далее, эту трассировку можно поместить в текстовый файл, создать на рабочем столе текстовый файл. Создаем. И трассировку помещаем в текст. Только открывать его будем не этой программой, а открывать его лучше программой. Ноты плюс плюс. Если мы его откроем обычным текстовым редактором, тогда у нас могут быть некоторые проблемы и неудобства с Так, это все не сохраняем. Сейчас сохраняем. Так, мы здесь в пате просто копируем из настроек пати. Copy all to clipboard. И вставляем вот эту вот трассировку в текстовый файл, сохраняем. Вот. И, соответственно, данный файл мы уже можем отправить в халт на IP-матику, если у нас возникают вопросы, которые мы не можем решить с помощью трассировщика консоли SSH. Так, этот файл мы пока оставим, но потом посмотрим, как его можно отправить в халт-деск ip матики так, теперь ту же самую процедуру можно выполнить с помощью, сейчас я открою трансляцию документа. Так, вот он документ, начиная демонстрацию документа. Пати мы посмотрели, здесь в слайдах, значит, дадим ссылку потом для скачивания PDF данных слайдов, эту информацию все можно будет найти, как включить, где достать пати. Это все здесь, как включить пати, как скопировать, это все здесь показано. Вот, далее. Для различных продуктов Ястар, как ATS, так и шлюзов, в оборудовании существуют различные логины и пароли. Ранее, в ранних версиях ATS Ястар серии S был... Логин, саппорт и пароль был и я Ястар. Сейчас это в последних версиях прошивок поменяли. Прошивок поменяли. И логин, саппорт и пароль рандомный, который я показал. Значит, я Ястар также в оборудовании, в шлюзах существует пароль root, логин root и пароль YS123456. Это справедливо для шлюзов. Старых поколений версии 1.2 и версии 2. Вот для новых шлюзов поколения версии 3, хардвар версии 3, используется логин-саппорт и пароль EASTAR. Вот какая версия, какое поколение оборудования у вас, можно посмотреть на эмблеме, на самой как бы, наклейке, которая присутствует на шлюзе. Там будет описано, указано, Версия оборудования. Версия 1, версия 1.2, версия 1 или версия 3. Вот такие вот пароли используются в оборудовании Яста. Так, далее. Так, здесь показано, как скопировать трассировку. И также в пате можно вывести всю трассировку просто в текстовый файл. Для этого, значит, в пате необходимо выбрать настройки. Change Settings, выбрать Session Logging и выбрать здесь рабочий стол, ввести имя файла. trace 2log у меня будет. Нажать кнопку «Сохранить». И обязательно выбрать printable out. Выбираем, применяем. И все, у нас вся трассировка, которая пошла в консоли, будет сохраняться в этот текстовый файл. Ну, сейчас тут, да, вот один пакет мы поймали. Сейчас мы посмотрим на этот файл. Он должен у нас появиться на рабочем столе. Вот он. Trace2. Мы этот файл открываем редактором Notepad. Мы можем его открыть редактором текста штатного Windows. Я не знаю, у меня, наверное, его и нет здесь. Открыть с помощью. Да, у меня на Notepad все перекручено. А, нет, все-таки открывает лог. Да, у меня здесь может быть шрифт другой, может быть кодировка не та. И этим редактором смотреть как бы не совсем удобно. А вот редактором Notepad это все можно увидеть, и все можно красиво как бы анализировать, посмотреть. И самое главное, этот файл после закрытия пати, да, он будет содержать весь лог, который у нас в трассировке VTS через консоль SSH в пати присутствовал. Его можно потом просто заархивировать и отправить в IP-матику. Так, сейчас не получается его Нужно остановить просто на Тогда получится. И вот отправить в Appimatic в helpdesk, Если какая-то такая глобальная проблема, которую вы сможете решить сами. Вот. Теперь. А. Саму программу NoPad можно опять же найти с помощью поисковика. Да? NoPad Plus+. Вот здесь вот у нас переводит на загрузку файла. Далее мы можем этот Notepad скачать. В зависимости от типа системы установить на свой компьютер и его использовать. И дальше с помощью контекстного меню открывать этим редактором наш файл. Вот. Если неохота в Notepad, вернее, если неохота сохранять это все в файл, можно просто левой клавишей указательным как бы указательной клавишей мыши выделить эту всю трассировку она скопируется в буфер и ее как бы поместить да, это я уже указал вот, но здесь может быть некоторая проблема здесь может быть показано то, что не хватит строк. Трассировка может быть очень длинной, а в пате у нас регистрируется только ограниченное количество строк. Соответственно, мы в пате должны переключить, сколько строк хранить в экране. Вот. И, соответственно, мы тогда вот этой вот кнопкой из контекстового меню копированием буфер обмена. Будем все количество строк копировать. Вот мы указываем это значение в Change Settings в строчке Windows, в Windows. Сейчас у нас 2000 строк и 2000 строк по умолчанию SSH пати у нас сохраняет. Нам иногда 2000 строк может быть оказаться мало. Соответственно, мы добавляем двадцать тысяч строк, тысяч строк, я думаю, хватит. Соответственно, у нас длина самого лога будет больше, и мы сможем проследить, как бы, большую часть трассировки и найти ошибки, найти информацию, которая нам понадобится. Соответственно, при копировании в буфер обмена из пати все эти строчки будут помещаться в пуфер. Вот так. С помощью пати мы рассмотрели. Давайте сейчас рассмотрим то же самое, но с помощью уже встроенного инструмента на АТС и программы Wireshark. Диагностика с помощью пати может показаться не очень удобной. Она может показаться удобной только, скажем, специалистам, которые работают с ССАШ и которые разбираются в том, что которым легко очень найти здесь быстрее, чем с помощью трассировки а, другими средствами. Вот в ТС также есть возможность трассировки с помощью VR -shark. Она находится вот здесь. Вкладка обслуживание. Отладка, захват пакетов Ethernet. Для того, чтобы выполнить эту отладку, необходимо либо ввести IP-адрес, но в большинстве случаев лучше сюда ничего не вводить, поскольку дальше уже в самом вайшарке мы будем искать эту строчку для самой АТС и и либо телефона. И в самом вайшарке можно выполнить фильтрацию. Для того, чтобы выполнить трассировку перед вызовом, Необходимо нажать кнопку «Старт», далее необходимо произвести вызов. Вот будет вот этот вызов. Так, вызов прошел, мы на него отвечаем. Вызов завершаем, нажимаем кнопку «Стоп». Все, после вызова, после того, как мы завершили вызов, нажимаем кнопку «Стоп», нажимаем кнопку «Скачать». У нас скачивается архив. Мы этот архив можем открыть. Так, Надеюсь, он у нас распакуется. Архив, да, отлично он распаковался у нас. Вот, и в самом архиве будет такой вот файл. Pickup Capture 1. Этот файл открывается с помощью программы Wireshark. Программу Wireshark можно найти с помощью того же поисковика. Просто нужно перейти в поисковик и набрать Wireshark. Так, я вообще-то не здесь хотел это показывать. Вот здесь. Wireshark. здесь у нас поисковик переведет на сам сайт варшарк в первой же ссылке варшарк.org здесь вот можно скачать сам этот варшарк его найти его скачать для своей версии платформы и собственно установить вот установка варшарк происходит как бы очень просто там next финиш вот это. также существует варшарк для других систем для macos для Linux. то есть данный э, программный пакет можно использовать в любой как бы, системе вот что касается пати для других систем в macos и в Linux, SSH уже встроен в саму систему и с помощью SSH уже опытные Linux-пользователи как бы могут знать, как подключаться по SSH к другим системам, к KTS. Здесь мы это рассматривать не будем. Все. Так. Вайаршарк у нас как бы скачивается. Мы его устанавливать здесь на данный компьютер не будем. Это как бы не тема, не вопрос темы. А мы рассмотрим сам пакет, который мы уже скачали. В данном пакете мы произвели вызов. Этот вызов был успешен, здесь ошибок не было. Соответственно, в AirSharkе мы видим по плеча вызов. Мы можем выделить. даже не так. Используя Wireshark, мы можем произвести диагностику SIP вызов. В первую очередь мы можем выполнить фильтрацию по SIP. У нас отвезд покажет все пакеты. Так. так. Так, я демонстрацию экрана не запустил. Да, отлично. Я демонстрацию не, за, не запустил. Трансляция висит. Меня не слышно. Сейчас мне. Так, меня сейчас слышно? Так, сейчас меня слышно. Все. Отлично, мне просто показали, что меня не было слышно. Итак, так, на чем же я тут остановился? Сейчас я попытаюсь немного вернуться. 12.54, да, 12. SunGrip 12.52. Трансляция, слайд дадут. Отлично. Так, далее, давайте продолжим. Вот здесь я хотел показать, что... Так, все, видно отлично. Давайте вернемся к тому, как у нас можно скачать сам Notepad. Notepad можно скачать с помощью поисковика. Вот находится он вот здесь. Можно перейти по ссылке для скачивания. Вот и Notepad скачать себе на компьютер. Установить. И, собственно, с помощью Notepad. Можно смотреть и копировать трассировку из самого Wireshark, самого пати в текстовый документ. Да? Вот мы скачали no Pad, Сюда можно вставить то, что мы скопировали. Далее я показывал про Wireshark. Про Wireshark. Wirshark также скачивается с помощью поисковика. Переходится на сайт wirshark.com. И вот отсюда Wireshark.org. Отсюда можно скачать версию Warshark, которая нам необходима. 32 или 64 бита. Все. Так, далее. Для того, чтобы Wirshark. Просмотреть трассировку на самой АТС, нам необходимо снять эту трассировку. Трассировка снимается вот здесь. Вот консоль АТС в обслуживании. Перед вызовом мы нажимаем «Старт», после вызова мы нажимаем «Стоп». Далее нажимаем «Скачать файл». Файл у нас скачивается. Мы этот файл распаковываем. И в распакованном файле уже открываем этот файл в Airshark. Ом в самом Варшарке мы можем выполнить фильтрацию по SIP и также мы можем посмотреть саму трассировку SIP с помощью анализа VoIP звонков. Мы переходим в Варшарке в телефонии VoIP calls и у нас появляется окно сессии IP телефонии. Сессии SIP в АТС. Выбираем эти обе сессии. Выбираем в Flow Sequence. И вот у нас появились сессии для нормального вызова. Invite. У нас пошел с телефона на ATS. Далее ATS отвечает. trying Потом отправляет invite на провайдера. Далее... Провайдер отвечает 200 окей. Это правильный ответ на вызов. Вот. И далее у нас АТС отправляет от 200 окей на телефон. Потом после завершения вызова у нас идет байк. Провайдер положил, на стороне провайдера телефон положил трубку со стороны провайдера. И телефон отвечает на этот байт 200 окей. Okay. То есть здесь у нас показана диаграмма вызовов, успешного вызова. Если этот вызов не успешен, вот тогда а, здесь будет ошибка. Давайте сгенерируем какую-то ошибку, выполним вызов, допустим, через 9. На ТС. Вот. Мы запустим трассировку. Перед вызовом нажмем старт, Введем неправильный номер. И попробуем вызвать. Идет набор номера. И у нас АТС отвечает, номер не найден. Вот. Нажимаем здесь стоп. Нажимаем скачать. И у нас появляется архив. Скачивается архив. Мы этот архив забираем. Точно так же его распаковываем. Это там неправильно вызов. Извлекаем. И здесь в папке у нас появляется архив «Pickup Capture 1». Далее мы можем его точно так же открыть в AirPower, перейти в «Телефонию», нажать «Web Calls», и мы видим, что у нас не оба плеча вызова, а одно плечо вызова, которое состоялось от IP-телефона на АТС. Вот далее мы нажимаем «Flow Sequence», и видим, что у нас от телефона на АТС был отправлен инвайт, и АТС на этот инвайт ответила 404 not found. То есть тот же самый not found, который мы видели в SSH, у нас mm -hmm. отобразился, у нас был зафиксирован в Вайршарке. Значит, инструмент Вайршарк удобен для визуальной отладки вот этих сессий, также для визуальной отладки SIP. Мы можем на этот invite наступить, на ответ этот тоже можем наступить здесь flow sequence и посмотреть причину и номер на который шел вызов. В message header мы видим куда был отправлен invite, на какой номер. И в 404 not found мы видим причину почему этот вызов не отправился. Данный инвайт может отправляться также от АТС на провайдера. И тоже может отвечать не обязательно 404 нотфа. Ошибка может быть 6 класса, 5 класса, 4 класса. Ошибка может быть абсолютно любая. И вот по этой ошибке нам необходимо найти причину. Если, опять же, причина не, отход... не находится, мы не можем ее найти. Тогда мы этот файл закрываем и просто данную архивку себя сохраняем и будем потом отправлять эту всю заявку, формировать заявку и отправлять в helpdesk на IP-матику. Вот так. Далее мы рассмотрели инструмент Wireshark и инструмент PATIA. Как сохранять в трассировку мы рассмотрели. И как, как сохранять в пати трассировку. И как сохранять трассировку для Wireshark. Мы это рассмотрели. Так, давайте опять перейдем к презентациям. Только чтобы я ее не забыл выключить. Так, начать демонстрацию слайдов. Окей. Так, эти слайды потом поместим у нас на сайте. Есть отдельный такой раздел раздел вопросов. Эта презентация там будет. Я потом покажу немного про этот раздел. Так, здесь это показано. Далее. Как получить ноутпад тоже показано. Как запустить трассировку астериск без ключей тоже это показано. Вот. И в таблице здесь вот эта информация тоже о том, что я говорил, показано. Также через консоль на АТС, через SSH можно выполнить сохранение дампа в само АТС, в жесткую память на АТС. Различные э, варианты сохранения, они приведены вот здесь. Сохранение ведется с помощью команды, с помощью той же команды tcp -dump. Различные ключи, они показаны на данном слайде. Вот. По этим ключам можно фильтровать по одному IP-адресу, по двум IP-адресам, что как бы не получилось сделать с помощью консоли на Астериск. Вот и данный файл после сохранения можно потом из АТС достать с помощью FTP протокола и уже с ним поработать. Поскольку эта тема более расширенного использования, здесь только приведен этот слайд, мы не будем акцентировать на нем внимание поскольку это займет так дополнительное время. Вот, далее у нас показано, как можно достать сам Wireshark, как выполнить отладку с помощью Wireshark. Так, это показано чуть дальше на слайдах. Но вот, на данном этапе мы в Wireshark обработку рассмотрели. Сейчас давайте посмотрим системный журнал в АТС, и что в системном журнале АТС мы можем также увидеть. Вот два инструмента мы рассмотрели, это SSH и Wireshark. Еще один инструмент мы сейчас рассмотрим. Этот инструмент у нас, я перейду снова на рабочий стол, начинаю демонстрацию, поделиться экраном, делюсь экраном. И этот инструмент у нас существует прямо в АТС. Так, в АТС у нас есть настройки. В настройках есть журнал событий. Так, это не те события, он нам не нужен. Он у нас есть в системном журнале в обслуживании, в АТС в обслуживании в системном журнале. Все, мы его видим. Здесь в нашей АТС 226 сейчас никакие уровни отладки не включены. Мы просто берем вот эти все журналы, которые у нас есть, и их не смотрим. Для того, чтобы получить правильную отладку в журнале, мы должны включить уровень этой отладки. Мы должны выбрать все вот эти пункты, которые нам создают уровень логирования в нашем журнале. Ну, также включая и включая РТП. Вот эти все уровни должны быть включены. Я надеюсь, что слайд не подвис, что эта картинка сейчас нормально демонстрируется. Демонстрация экрана у меня идет. Вот, включаем это, сохраняем. Это все в слайде как бы есть. Применяем. Все, у нас оплатка сохраняется. Теперь нам необходимо выполнить какой-то неуспешный вызов и успешный вызов. Вначале давайте выполним неуспешный вызов. Все, неуспешный вызов выполнен. И потом давайте выполним успешный вызов. Так, успешный вызов выполнен. Завершаем этот вызов. Теперь нам необходимо эту трассировку отсюда скачать. Обновляем. Так, и у нас 05.18, сегодняшнюю трассировку мы скачиваем и также ее сохраняем на рабочий стол. Сохраняем на рабочий стол, сейчас мы ее откроем и посмотрим. В трассировке у нас есть еще один архив, в этом архиве срок идет в виде архиве. В архиве есть еще один архив. И вот здесь, вот в этом архиве, у нас уже есть много-много файлов. У нас много файлов не очень-то интересует. Нас интересует файл pbx.log. Мы его открываем с помощью Notepad. В Notepad мы можем видеть... Всю ту же самую трассировку, которая была в СССР. И ту же трассировку, которая у нас была в Вайршарке. То есть, эта трассировка из системного журнала на самой АТС, из вот этого журнала, при уровне журналирования, который указан здесь, без указания IP-адреса, у нас сохраняется вот в этот файл pbx_log0. Мы ее можем открыть, посмотреть, найти время. Вот в 13:12 где-то я совершал вызов, и у меня соответственно вот этот вызов, совершенный, здесь должен отобразиться. Я его могу поискать с помощью Ctrl-F. С помощью invite. и найти. Да, с помощью invite его вряд ли найду. Потому что он фильтрует. Вот мне нужен invite SIP2 здесь. Invite SIP2. Си 2 Вот он. Я его с помощью вот этой команды нашел. Навальный вот. Я нашел, что у меня TES отправила исходящий вызов. Вот он, был инвайт. И далее на этот вызов у меня. Был ответ. Так, идентификатор вызова вот этот до да, 15 15296. Я вижу инвайт от телефона на ТС с неправильным номером. Дальше мне нужно найти ответ с ошибкой на этот инвайт. Я могу поискать с помощью вот этого вот значения. Найти далее просто. И все. Не идет на вторая и далее идет инвайт с авторизацией. И далее идет... Далее у меня должен идти 404 not found. Но его здесь нет, поскольку в АТС у меня не вся диагностика скачалась. Вот необходимо подождать некоторое время, скачать заново эту диагностику. Соответственно, в этом файле у меня сейчас этот 404 должно сообщение появиться. Так, вот он, второй этот лог. Я заново его извлекаю. Так, сейчас я посмотрю еще кое-что. Так, демонстрация экрана у меня идет. Отлично. Час 16, здесь у нас час 12. Вот он наш последний архив, мы его распаковываем. И здесь вот в PBX-log 0 мы видим эту трассировку. Далее здесь invite SIP также находим. А нет, нет, CSEC указан, да? По вот CSEC. Вот он. Invite идет от телефона к АТС. Дальше АТС отвечает на авторайзет, И дальше идет invite с авторизацией. Так, и дальше у нас должен пойти 404. Not Found. Да, после ак у меня идет второй цикл. Почему мне сейчас не получилось? Значит, от АТС отходит первый инвайт. На этот первый инвайт с вот этим вот идентификатором у меня идет она дальше на этот авторизет телефон отвечает ак и атс формирует второй инвайт уже после она вот он у него уже второй идентификатор уже другой идентификатор это вторая транзакция вот далее по нему можно найти ошибку вызова not found. АТС ответил на этот инвайт, на этот номер not found. Точно так же с Ctrl-F можно ввести номер телефона, то есть выделить номер телефона здесь, нажать Ctrl-F, этот номер появится, либо ввести его вручную и поискать все инвайты, и все как бы SIP-сообщения, которые отправлялись по данному «И». Таким образом, самостоятельно продиагностировать ошибки по данному номеру. Так, это у нас была трассировка SSH и трассировка Wireshark и трассировка журнала AWTX. Все, эти три инструмента мы рассмотрели. Для этого используется программа Notepad ⁇ Вот другие трассировки мы пока рассматривать не будем. Они у нас к вызовам как бы относится, тут есть трассировки туннеля так далее трассировка ФТП вот давайте вернемся к нашим слайдам и посмотрим еще что так здесь вот показано на слайде как сохранить тот журнал трассировки как его посмотреть, также показано трассиров... снятие трассировки для Вершарк, где достать Вершарк, показано, как можно отфильтровать, вот. найти сессию вот и вопрос-ответ на самой станции. Да? Вот здесь показана базовая версия SIP-протокола, базовый вызов на основе SIP-протокола втс вот. И, в принципе, ошибка, пример ошибки в СИП-протоколе, из-за которой может не осуществляться вызов. В частности, производится обрыв вызова через 30 секунд после начала вызова. Вот это связано с сетевой проблемой, когда неправильно настроена сеть и неправильно настроена подсистема сети ВТС. Вот. Конкретно для каждого частного случая у нас там отдельно целый день выделяется, и мы это рассматриваем, и мы эти случаи разбираем. В рамках полутора часов мы это разобрать, соответственно, не успеем. Но если самостоятельно диагностировать не удается... Если есть какая-то действительно сложная проблема, то у нас есть специальный сайт Helpdesk. Вот. На этом сайте можно создать заявку. Вот. Он находится на сайте Appimatic. Вот слайд с сайта показан. Сейчас я перейду в демонстрацию экрана и покажу, как можно создать заявку так включаю опять демонстрацию рабочего стола. Если самостоятельно диагностику сделать не удается, мы тогда Создаем заявку в Helpdesk. Мы переходим на сайт компании Epimatica, вот. И на сайте IP-Matica у нас есть раздел поддержки. В разделе поддержки мы выбираем раздел обратиться в техподдержку. Нажимаем. И у нас а... Появляется окно Heldest. Нажимаем кнопку отправить запрос. Обязательно здесь нужно ввести полное имя. Ввести свой email адрес. Выбрать соответственно одну из страну из стран наших партнеров, потому что у нас филиалы есть в различных странах. Выбрать категорию оборудования, АТС, либо шлюз. Ввести серийный номер, серийный номер потом проверяется по базе. Ввести версию ПО, Вот. ввести, где куплено, в какой фирме куплено устройство. В частности, у меня... 21 один сейчас версию по посмотрю на TS так версия по на TS смотрится в мониторе ресурсов вот здесь вот ее можно даже скопировать в виде рисунка отправить можно скопировать вот так но обязательно поместить ее сюда также Обязательно поместить так, поместить серийный номер АТС. Он находится вот здесь. Серийный номер серийный напротив строчки серийный номер. Он помещается в строчку серийный номер. Пишется, где куплено устройство. Допустим, у webdevice.com. Пишется тема, не исходящие. работает исходящий вызов. Здесь очень желательно написать полное содержание проблемы. Вот я здесь напишу тест. Вот видели, что это тестовая заявка. Тест не работают вызовы, тест не работают исходящие вызовы. И теперь самое главное. Чем подробнее мы здесь опишем проблему, чем подробнее мы опишем адрес, как нас зовут, то есть чем лучше мы укажем информацию, тем быстрее и качественнее нам ответят из компании пиматика Так, сейчас я надеюсь, что у меня все в порядке, я это сделаю. Здесь идет все. Вот важно также все трассировки, которые есть, которые мы сделали в процессе устранения диагностики самостоятельно, в процессе нажатия этих кнопок, которые показывал, да, эти файлы выбрать и отправить данный заявку. В частности, мы формировали один файл копированием вручную, второй файл помощью пати и два файла мы сохраняли из трассировки втс все эти файлы мы добавляем и все далее мы нажимаем отправить запрос и запрос уходит нам возвращается вот такой вот номер соответственно наши в почту придет этот номер вот и мы можем уже дальше по этому номеру в почту придет ссылка мы можем дальше просматривать статус заявки вот и таким образом мы сформировали заявку helpdesk ipmatic вот далее Так. Для того, чтобы самостоятельно диагностировать, для того, чтобы самостоятельно осуществлять техподдержку оборудования, скажем, у какого-то заказчика по каким-то контрактам, по договорам техподдержки, у нас есть также занятия для наших партнеров. Занятия для наших партнеров проводятся у нас в офисе либо удаленно. Вот, находится портал занятий для партнеров, находится по адресу академиastart.ру. Этот адрес также указан в слайде. Вот, на этом сайте можно. Пройти также экзамены. Я не буду подробно сейчас рассматривать каждый пункт. Но здесь можно зарегистрироваться на занятия, зарегистрироваться на экзамен. Вот, пройти базовые занятия и сдать экзамены по оборудованию ЯСА. Вот, также на сайте Epimatica у нас есть раздел вопросов. Находится он вот здесь. Поддержка база знаний. Категорию здесь надо выбрать. Надо выбрать IP-ATS, либо слюзы. Категория IP-телефоны, веб-слюзы. В частности, у нас IP-ATS, IP-ATS я Astar Series S. Нажать кнопку «Найти» и, соответственно, у нас... Выйдут вопросы, по которым мы можем почитать, как нам подключиться и как сделать данные процедуры, о которых я рассказывал, для того, чтобы снять трассировку. Вот. Здесь немножко урезанный вариант статьи, но сделаем еще отдельно статью, как это все подробно можно, можно сделать с помощью различных инструментов для вайршарка, для логов и так далее, для SSH. Вот. Так, все. По нашему сайту я рассказал. Так, теперь давайте вернемся к слайдам. Вот, также про Академию я также рассказал про создание заявок рассказал и про инструмент рассказал, вот. Ну в принципе по занятиям у нас есть занятия базового уровня, занятия среднего уровня и занятия экспертного уровня. Как занятие экспертного уровня рассматривается протокол СИП, цифровые протоколы. Так меня уже прогоняют, вот. И рассматриваются более подробно вопросы по диагностике устранению неполадок я стар серии так, кто-то пишет. Так, отлично. Таким образом я свой сегодняшний доклад завершаю. Если у вас будут вопросы, пишите, пожалуйста, на вот этот вот. Так. Не на этот адрес, на другой адрес. На мой адрес. Сейчас я напишу. Так, меня уже выключают, у меня уже пошли писки. Вот, пишите, пожалуйста, на данный адрес. Я постараюсь ответить на эти вопросы. Вот, вот еще один адрес. Вот, коллеги, спасибо за внимание. Демонстрацию завершают. Все, до свидания.